Всем привет дорогие друзья и сегодня в этом видео вы узнаете почему минус 10 килограмм за месяц это замануха Наша задача сжигать жир упрощенно, очень упрощенно На практике все сложнее, дефицит 500 калорий в день на протяжении недели равен потере 400 грамм жира Это в идеальных условиях, на практике драгоценная мышечная масса тоже убывает а мы пытаемся эту обувь минимизировать через белок и адекватные физические нагрузки. Далее. Вы, например, 60-килограммовая женщина, живущая на 1800 калорий в день. Чаще, меньше. Девчата имеют склонность недоедать и жить на нищенском калораже, ищущая ответ на вопросы, почему я... Не худею. Теперь следите за мыслью. 1 кг жировой ткани приблизительно равен 8300 калорий. Логичный вопрос, почему не 9000? Ведь в грамме жира 9 калорий. Ответ, депоцит содержит не только жир, но и воду. Поэтому вот так. Потеря 10 кг при таком расчете это общий дефицит около 83000 калорий в течение 4 недель. 220 750 калорий в неделю или почти 3000 калорий в день. А вы по условиям задачи женщины, живущие на 1500-1800 калорий. Даже взрослый мужчина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 Желаете испытать на прочность силу воли и проверить мотивацию? Низкая углеводка – вот ваш выбор. Попрощаться с либидо и фертильностью? Берите радикально безжирные. Хотите узнать, как выглядит человек без мышц, но с жиром? Любая диета помноженная на минимальную физическую активность – вот отличное решение. Попробовали все, Вышеперечисленное? Заподозрили, что-то идет не так? Отлично!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 нет ничего страшнее, чем снова начинать есть после долгой диеты, худеть, несколько заходов с отдыхом и удержанием результата между адекватные и правильное решение. А полезные привычки, привычки длиной в жизнь, это залог именно жизни, а не унылого существования. Понравилось видео, ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!